Ты Миша смотришь на меня, еще чуть-чуть и ты меня. Давай завязывай, фигурки тут показываю я. Да. Whoa. <laughs> Поняла, чекори не подъедут, их не жди. Езжай домой и сам себе. Давай завязывай, фигурки тут показывать.